Привет, друзья! Рад снова видеть вас на нашем познавательном канале. Надеюсь, вам понравилось прошлое видео и вы полны желания узнавать новую полезную информацию, чтобы всегда быть готовым ко всем сюрпризам, которые преподносит нам жизнь. Одним из самых неожиданных и очень неприятных сюрпризов для всех жителей нашей планеты Земля стал коронавирус. Еще пару лет назад никто из нас не мог себе представить, что в 21 веке при высоком уровне развития науки и техники еще возможны вспышки болезни, которая отделит все страны и народы друг от друга, а также заберет миллионы жизней. Такие слова, как пандемия, самоизоляция и карантин не были частью нашего словарного запаса. А производители медицинских масок и не подозревали о том, что их ждет светлое будущее и небедная старость. Но все же на сегодняшний день это все стало реальностью. Что же такое COVID-19? Это заболевание, вызванное новым коронавирусом. Мир впервые узнал об этом новом вирусе 31 декабря 2019 года, после сообщения о случаях вирусной пневмонии, в Ухане, на территории Китайской Народной Республики. В связи с тем, что это заболевание в том числе передается и воздушно-капельным путем, нас всех обязали носить маски и установили штрафы за их отсутствие. Кого и как могут наказать за маску на подбородке? Нужно ли ее надевать всегда и везде? Эти вопросы сейчас волнуют каждого. Поэтому давайте разбираться вместе. Штраф за нарушение карантинных правил, в том числе и за ненадетые маски, был и раньше. Ведь сразу после того, как впервые власть ввела карантин, были введены и так называемые драконовские штрафы за нарушение карантинных правил. Ранее было предусмотрено очень большие штрафы за нарушение карантинных правил. А именно, для граждан это было от 17 до 34 тысяч гривен. Для должностных лиц от 34 до 170 тысяч гривен. Но для того, чтобы взыскать такие огромные штрафы, нужно было пройти длительную процедуру и получить соответственное решение суда. Однако из-за загруженности судей, ошибок правоохранителей при составлении протоколов, да и с помощью правильной линии защиты в суде, в большинстве случаев этот штраф так и оставался только на бумаге. До реального взыскания заоблачных сумм штрафа в большинстве случаев дело просто не доходило. Так, согласно данных Государственной судебной администрации около 20% протоколов за нарушение карантина суды вернули. Большинство из них для надлежащего оформления. А из свыше 23 тысяч рассмотренных дел, лишь в 1933 случаях суды наложили на нарушителей штраф. Проще говоря, реальное наказание за нарушение карантинных правил – получили только 8% от всех нарушителей карантинных ограничений. Впрочем, это средний показатель по Украине. А в некоторых областях статистика привлечения к ответственности за нарушение этих правил еще меньше. Так, установив драконные э, штрафы, законодатели стремились напугать украинцев и заставить их придерживаться карантинных ограничений. Но эффект получился обратным. Суды не спешили штрафовать людей. Последние, в свою очередь, не боялись нарушать карантинные ограничения. В том числе и не носить маску. Поэтому законодатели решили изменить концепцию работы с нарушителями правил. И ввели новый штраф. Статья в новой формулировке теперь звучит так. Пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте, во время действия карантина, без надетых средств индивидуальной защиты, в частности, распираторов или защитных масок, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. Как видим, если раньше за отсутствие масок могли оштрафовать на 17 тысяч, то сейчас штраф более реальный. От 170 гривен до 255 гривен. Теперь давайте поговорим о мифах, связанных с новыми штрафами. На самом деле все просто. В законе четко прописаны правила ношения маски. Она должна закрывать нос и рот. Отсюда вывод. Пребывание граждан без средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок, а также за их неправильное ношение штраф составляет от 170 до 255 гривен. Вы еще не носите маску? Тогда же дайте штраф. Маски могут быть как приобретены, так и изготовлены самостоятельно. Проще говоря, вас не могут привлечь к ответственности за отсутствие именно медицинской маски. Это в том случае, если ваша маска сделана собственными вашими руками. Благодаря внесенным изменениям, теперь четко прописаны и места, в которых ношение маски является обязательным. Это общественное здание и сооружение, а также общественный транспорт. Носить маску, когда идете по улице или гуляете в парке, не обязательно. Да, действительно. Штрафы применяются ко всем, кто нарушает правила ношения масок или не надевает ее вообще. Но есть и исключения. Это несовершеннолетние лица, то есть дети до 18 лет. Объясняется это тем, что несовершеннолетние, которые еще не достигли 16 лет, административной ответственности не подлежат, поскольку признаются неспособными осознавать значение своих действий и руководить ими. В свою очередь, к детям в возрасте от 16 до 18 лет могут применяться только меры воспитательного характера, которые не являются штрафными санкциями, ну, например, предупреждение. Но вряд ли до них дойдет дело, ведь по большой части это компетенция только судебных органов. Сейчас в средствах массовой информации распространена информация о том, что в первую очередь полицейские будут действовать превентивно. То есть сначала будут делать замечания. И только в случае отказа надеть маску будут документировать действия правонарушителя. Но не советую на это надеяться. Дело в том, что ответственность за ненадетую или неправильно надетую маску прописана именно в виде штрафа. Поэтому применение замечания вместо штрафа это больше проявление доброй воли контролеров, на которую не стоит рассчитывать постоянно. Применение штрафа теперь будет быстрым. Раньше процедура была другой. Правоохранители составляли протоколы, потом передавали их в суд. И уже суд решал взыскивать штраф за гражданина или нет. Сейчас ожидать решения суда не придется, ведь правоохранители смогут применять админштраф и на месте. Для этого они сначала должны составить постановление по делу в двух экземплярах. Один из них должен обязательно остаться у вас. Особенно это важно в случае, если вы планируете обжаловать этот штраф. Предусматривается, что уплатить такой штраф можно будет сразу, на месте, с помощью безналичных платежных устройств или позже, в течение 15 дней со дня получения постановления о штрафе. Нужно будет пойти в банк, либо через онлайн банкинг, или в банковских терминалах оплатить. Потом еще нужно отчитаться перед органом, который вынес постановление об уплате. Подведем итог всего вышесказанного. С 21 ноября 2020 года, в период карантина, за нахождение в общественных зданиях, сооружениях и транспорте, без респиратора или маски, которые закрывают нос и рот, гражданам грозит штраф от 170 до 255 гривен. Находиться без маски на улице можно, Штрафовать за это не будут. Маска, которая не прикрывает нос и рот, то есть на подбородке, например, равносильно ее отсутствию, а значит за это будет налагаться штраф. Не является нарушением ношение респиратора или маски, которые изготовлены собственными руками. Ну и, конечно, барам и грабителям теперь намного проще передвигаться по городу. На этом все. Берегите себя и будьте здоровы. Пока!